У меня есть много дел, да иду платить Налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги. И тут такая херня, я, я, ко мне подходит старая подруга Ч ты, как, мне нормально? Ты сам когда вот так я иду по делам? в пиджаке. А ты примешь мне дня, жить. чтобы вы понимали, Лена, разбий, дай, конец. Папа, колено, папа, колено, проблем. Нет, папа, колено, папа, колено, проблем. Папа, колено, папа, колено, проблем. Да.